Давайте все-таки мы признаем, что есть определенная категория граждан, которые не, не хотят пересаживаться со своего автомобиля. Он, опухах, Он им прям... нелегко достался, и любые усилия их как-то пересадить в метро, в автобус, ну иногда они, конечно, пользуются, да, но они упрямо продолжают ездить на автомобиль. И в соответствии и с тем, что. Ездить. И у них есть права, мы не можем их игнорировать, мы не можем сказать, что вы второго сорта, стойте там в очереди. Наверное, да. А, вот в, в, ваш комментарий, существует ли, опять возвращаясь к первому вопросу, существует ли какой-то гармоничный сценарий вот, развития между этими двумя категориями а, наших граждан? Вы понимаете, если мы говорим о, о достаточно крупном мегаполисе, как о Москве, да. то такого решения, скорее, ну, скажем так, сделать счастливыми 10 человек в деревне, mm -hmm. возможно, сделать э, Население города Москвы многомиллионное. Всех счастливыми, такого варианта нет Я вам могу сказать, что на данный момент мы видим, что э, правительство города Москвы делает действительно колоссальные усилия в том, да, то есть и, в, э, уже, и результаты соответственно Да, и, и, и результаты действительно есть Сказать, что э, когда-нибудь проб, когда пробки кончатся э, в Москве, если все будет оставаться точно так же, как у нас остается сейчас э, С э, личным автотранспортом, большим количеством его э, Скорее всего пробки останутся здесь навсегда к сожалению здесь есть э, другой момент э -э, если мы посмотрим допустим на новую москву там все очень здорово сделано они э, отошли от этого принципа когда у нас есть единый центр э, центр э, притяжения поездок и куда э, из всех генерации э, мест генерации поездок все едут туда в новом москве пошли по другому принципу там э, работает э, принцип э, ну вернее сделать Новая Москва развивается по концепции полицентричности, то есть у вас есть много центров, люди должны передвигаться между этими центрами и для них создается там какая-то инфраструктура. Пока что не совсем понятна стратегия развития «Новой Москвы», будет ли это преимущественно жилые комплексы многоквартирные, объемные центры генерации как раз-таки поезда, которые надо будет постоянно оттуда вытаскивать утром на работу в город Москву. Угу. Опять же, если это будет так, это будет не совсем правильно, если в «Новой Москве» будут развиваться образовательные кластеры, рабочие места, и эти граждане будут работать в пределах 30-40 минут от своего жилища, это будет идеальный вариант которые, скорее всего, улучшит ситуацию как в самой Москве, так и в новой Москве. И у нас есть уникальная возможность. Обычно у каждого города есть ряд наследственных проблем, которые переходят из эпохи в эпоху. Дорожно-транспортная инфраструктура – это, как правило, одна из них. И если говорить про новую, Москву, про новую Москву, если правильно определить стратегию развития региона, то мы можем строить эту инфраструктуру исключительно под те проблемы, с которыми мы хотим, не хотим сталкиваться в будущем. То есть все-таки создание да. рабочих мест это именно то, что да, э, сможет сделать вот, вот реальную новую эту схему? Полицентрический город. Это есть решение, да.